Да не, я ничего еще, еще настраиваю. И носки. М? А ты носки еще не одел? Посмотри, как я умею. Молодец, я верхняя, отлично. А? Умеешь верхнюю? А ты ее не застегивай. А ты неправильно, неправильно застегнул, пуговицы перепутал. Максим, Вот. Не-не-не, на другую. Посмотри край. Да-да-да, вот так. Мама, смотри, как здесь. Так не ровно кончики-то не ровно там посмотри. Вот. Последняя петелька и последняя пуговица. Красавчик. Так. кто Да? Что тебя? На никто не убьет. А что тебе убивать-то должно? Иди, я тебя поправлю рубашечку. Иди сюда. Спасибо, мама. Ой, какой красавчик. Ой, какой красавчик. У меня мои. Все приквозят А еще Это запасные. Твои, у Максима тоже есть, ух, ты, ух ты, красиво как, у Максима уже в комоде лежат, запасные, запасные, да, а куда их надо, О, ой красавчик, это что ты показываешь такое? А теперь стишок расскажи. Встань на диван и расскажи. Какой? Я в кроватке. Не, не а какой? Давай. пожалуйста, и домик и А никто не смог. мама. Вот, кайт. А кайт.